Шоров Жамбе Махалеевич – наш друг. Мы с ним ровесники, нам нынче уже по 60 лет. Через меня с ним познакомились мои друзья и ездили зимой к нему на рыбалку. Жамбе – фермер, скотовод. У него лошади, коровы, бараны. Жимбе по специальности зоотехник, когда были колхозы, он зоотехником работал, но, в общем, он свое дело знает. Летом Жимбе живет на летнике, зимой живет на зимнике. Летом, как правило, все скота выгоняют в горы. В горах хорошие Пастбище. Там не так много паута и комара, там скот набирает вес, молодняк быстро растет. А внизу на летниках подрастает трава, которая сгодится, когда будет зима. Ну и покосы, покосы там где они косят сено. А зимой перебирается с летников на зимник, это целый переезд. Скота перегоняет туда и зимует. В общем, все это хозяйство очень трудоемкое, требует много затрат времени, труда, средств, но серьезное дело. И скот дело такое, скот ждать не будет и терпеть не будет. Скота надо кормить и ухаживать за ним постоянно. Довольно сложно живут скотоводы в Акинском районе. Во-первых, очень тяжело. У них, да это, наверное, везде так, содержать скот. Но главное, они живут в отдаленном районе. Там еще полдела вырастить скота. Главное потом, куда определить это мясо. Они вынуждены заказывать отдельно машины, отдельно тушами его вести, то ли в улан то ли в Иркутск, то ли в Свидянку. Как-то его пристраивать, это мясо. Ну, в общем, нелегко достается им их труд. Ну, тем не менее, люди живут и молодцы. Живет в Жимбе в самом дальнем углу Акинского района. Вниз по реке Аке ближе к Иркутской области, там, где река Ака проходит через Саянский хребет, буквально прорезает горы, течет в каньоне, местами справа и слева отвесные скалы. Река сперта, сжата с боков, изобилует порогами, перекатами. Огромными большими ямами. И такие ямы глубокие, что и дна не видать. И мне доводилось вертолетом пролетать над Окой летом. Но, ну, в общем, это впечатляет. Совершенно непроходимо для путников. Единственная возможность это сплавиться вниз по реке. Туристы, водники спускаются, сплавляются. Но, на мой взгляд, надо быть очень смелым человеком, чтобы решиться сплавиться вниз по оке. Ну и иметь достаточную квалификацию и серьезное оборудование. И вот мои друзья собрались на рыбалку, поехали к Жамбе, поехали в Архабом. Вместе с ними отправился Чиммит, он охотник, рыбак, хорошо знает Архабом, знает ямы, знает, где рыба зимует. Ну, в общем, они, естественно, знают, где все зимовья, но думаю, проблем нет. называется это место а когда ака пройдет это ущелье там дальше она уже вырывается на просторы иркутской области течет по тайге более или менее равнинной ну и в городе зима впадает в реку ангара. Для зимы, для река Кинского района, да и во всех Саянах, характерны наледи. Сильные морозы, река промерзает, в воде некуда деваться, она выходит наружу и прет поверх льда. Образуются наледи. постепенно намерзает венной... и лед утолщается местами достигает нескольких метров но два метра это по моему обычное явление 아, <с Lacan> О, мы победили покажи В вершинах рек образуются целые ледовые поля. Потом летом эти поля будут таять и питать реки водой. Зимой намного легче попасть куда-либо в Акинском районе. Все становится доступней. И в некоторые места, куда летом попасть очень сложно, зимой можно проехать или пройти сравнительно легко. То есть реки ⁇ это естественные дороги. Надо знать реку, представлять ее течение, представлять, что делается под льдом, и точно угадывать место, где надо пробурить лунку. Потому что, в общем-то, немалую толщину надо пробурить, и достаточно потратить сил и времени. Не факт, можно ведь в камни пробуриться, кончить бур, Испортить ножи, и тогда вся рыбалка на смарку. лежачий, видал, что творит? Лежачий рыбу ловит. Вам надо, да. ну, там темно же, да? Вон. И темно, да? Там ленок он стоит И там видишь, вдалеке там он. много он. В оке есть таймень, ленок, налим, хариус Но таймень стало совсем мало, редко Да и линка не очень какая, река? какая красота коллектив блин раньше было рыбы намного больше осенью вся рыба с гор вернее с притоков оки с небольших речек скатывается вниз по реке есть зимовальные ямы и вот если ребята найдут такую яму то значит они поймают и удачно съездят на рыбалку но это непростое дело найти зимовальную яму. Одних только лумок надо будет пробурить не один десяток. И везде попробовать. И вот тут очень важно, когда кто-то знает, где есть такая зимовальная яма. Ох, можно пинуть Холодно. Mm -hmm. Холодная какая. Вот ну там вот худые. Вон там мы, Юрий Константинович. Здесь узко. Здесь узко, да всегда делаю уборку. Особенно досадно, когда перед тобой в зимовье ночевали какие-нибудь засранцы. Сожгли все дрова. Намусорили. Хуже того, чего-нибудь украли, особенно печку. Представляете, что такое? Ты приходишь в зимовье, надеешься обогреться а печки нет, ее или спрятали, или украли. Но прибил бы на месте. В общем, негодяй. Поэтому сейчас зимовья стали рубить в сторонке, где-нибудь на мысу подальше, чтобы его не было видно с воды. Года 12-13 дней тут. Как быстро прибыльешь Попор тут был, да? Дров надо много, это не дрова, а дрова. потому что печка топится всю ночь. Прогорела, сразу стало прохладно. И главное не прозевать, чтобы печка не погасла. Погаснет печка, заново растапливать, пока это разгорится. В общем, будет холодно. Ну и главное, надо еще наготовить дров на завтра и чтобы дрова остались для тех, кто придет следом за нами. Сейчас впервые чай сварим, да? Да. Да, да. Чурку поставить здесь. Грешка к ней. Ага, годничек. Один. перехода добраться до таежного зимовья зимовья где тепло где сухо где уютно наконец-то можно расположиться отдохнуть высушить вещи вкусно покушать В общем, это то место, где просто, просто прекрасно. Кругом тайга, кругом холод, кругом мороз, в зимовье печка, тепло, уютно. Обстановка располагает к задушевным беседам. Там люди открываются друг перед другом, где можно как следует выспаться, отдохнуть. Ночь длинная, с шести вечера темно и до 9 утра. Так что время на все хватит. А символически все равно не пени, что так, что так. Хоть крепкую сделай, хоть слабую сделай. Чемит. Я пью на рыбалку. Все, за мясо. За поваров. Угу. За поваров. Угу. Давайте. <свят> за вас, ребята. Меня, например, вытащили, вы повод нашел. Кинский район называется по имени реки, которая протекает через этот район. Это от бурятского слова ⁇ аха ⁇ Аха ⁇ это значит старший, главный. И действительно, Аха среди всех рек, которые текут в восточном Саяне, самое крупное. Начинается она с отрогов мунку -Сардыка. Это самая высокая точка Саян, 3491 метр. И именно по хребту проходит граница между Монголией и Россией. А Говоря про АКУ, я позволю себе сообщить некоторые справочные данные. Площадь бассейна водосбора реки 34 тысячи квадратных километров. Средний расход воды 274 кубических метров в секунду. А вот максимальный водосток 2860 кубических метров в секунду. Это когда наводнение. Это надо видеть. наверное, интересно, как мы ловим рыбу, какую используем снасть, какую используем приманку. Да ничего сложного. У нас обычные зимние удочки с донной приманкой. Грузила две или три мухи, больше не надо, потому что будет путаться, да и подо льдом не много места. Там зачастую бывает глубины то 20-30 сантиметров. А представляете себе, Но ну, видно, сколько насадок на буре, и приходится бурить со снегохода, и сколько надо силы, чтобы попробовать провернуть на такой глубине в рукопашную этот бур. Я думаю, такие парни задавят любого руками после таких тренировок. Мушка, мушка подбирается экспериментально, это знание приходит с опытом. Мушки, как правило, делаем сами. Я вас Эффективно подсаживать бормыша на мушку. Это рачок, бокоплав. как вы видите он джимбе рыбачит вообще на обыкновенную гайку и ничего больше нас еще ловит в общем все просто и эффективно но это когда рыба есть подо льдом когда нашли зимовальную яму Кинский район – самый южный район Бурятии, и, казалось бы, он должен быть покомфортней, потеплее, но все как раз наоборот. Это один из самых суровых районов Бурятии потому что он весь находится в Высокогорье. Средняя температура января на склонах гор — минус 20. По долинам рек — минус 30, потому что тяжелый воздух скатывается по трогам гор в долины. Самая низкая температура, минус 55, проверена. Это я испытывал на собственной шкуре. И как раз там, где живет наш друг Жамбе. Местность называется Улан-Акар. На рыбалку не только за рыбой сопли морозить главное тайга горы снег лед река и общение друг с другом но компания подбирается по интересам люди как-то складываются друг с другом и нам хорошо Вот это, наверное, главное.